Если говорить о процедурах мгновенного омоложения, к ним мы относим батулинотерапию и контурную пластику. Результат достигается всего лишь за один раз. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом видео вы узнаете, как правильно, в какой очередности, в какой совокупности использовать инъекционные методики для того, чтобы достигнуть как истинного, так и мгновенного омоложения. Пожалуйста, досмотрите этот ролик до конца для того, чтобы разобраться во всех нюансах и тонкостях этих процедур. И вы можете скачать памятку о том, как при помощи телефона и панорамной съемки сделать первые шаги к самодиагностике возрастных изменений. Нажав на ссылку под видео, также вы можете записаться на консультацию. Уже из самого названия можно сделать следующий вывод, что к процедурам истинным мы относим процедуру курсовые, то есть курс из нескольких процедур, то есть здесь нужно запастись терпением. Если говорить о второй группе, это группа методик мгновенного омоложения. Результат достигается всего лишь за один раз. Недавно я маме провел инъекционное омоложение. При помощи гидроксипатита кальция, из техника векторного лифтинга, процедура проведена была второй раз, но моя мама, так как человек, скажем, прошлого поколения, очень консервативен, я с большим трудом уговорил на первую процедуру. Она с большим страхом, я готовил, она принимала успокоительные таблетки, мы понижали давление накануне, потому что человек нервительный очень. Но вот под моим убеждением, скажем, уговорами. Все-таки налегла на кушетку. Вот. Мы сделали все, все замечательно. Полгода ее не видел. И вот по возвращению полугода я вижу маму совершенно в другом состоянии, цветущей, кожа значительно ну, состояние лица, конечно, изменилось под воздействием этого препарата, потому что препарат делается одномоментно, в чем плюс, да, и пролонгированно дает эффект омоложения. И вот уже, значит, мой очередной приезд и мама практически, скажем, без уговоров, чуть ли не сама прибежала на шетку легла, даже попросила меня сделать, повторить эту процедуру. И тут я иной раз убеждаюсь о том, как важно иногда правильно донести информацию, даже для родных и близких. Вот лично мой подход для того, чтобы пациента замотивировать дать первичный толчок к последующим процедурам. Я предлагаю провести мгновенное омоложение при помощи контурной пластики прежде всего, потому что контурная пластика дает потрясающий эффект тут же сразу после процедуры, видимый результат в плане устранения, коррекции, углублений борозд, складок, морщин, придание объемов, подчеркивает черты лица, устраняет природные асимметрии, возможно вследствие приобретенных травм, каких-то болезней. Далее проводим терапию по показаниям, если имеются какие-то мимические морщины, мимические привычки. Это может быть ужимки хмуриться, делать вот такое движение фу, или делать вот уголками губ очень некрасиво. И эти ужинки, мимика, она откладывается в течение многих лет и формирует определенные морщины, которые могут перечить статические морщины. Я рекомендую это устранять, профилактировать в более раннем возрасте, 20-25 лет. Если говорить о состоянии кожи, то здесь, конечно же, это из инклюзивных методик, это мезотерапия, биоревитализация. Они дают тургор, тонус кожи сияние, уплотнение, сокращение кожного лоскута – это расправление каких-то мелких морщин. Мой личный профессиональный взгляд, что именно благодаря совокупности этих методик мы можем достичь очень выраженного стойкого результата на многие года, и вы не думаете, что это требует какого-либо ежегодного, скажем, вложения в себя, стоит лишь в первый год заняться и совместить все эти методики, и вы получите тот результат, тот эффект, который будет длиться на многие годы. В клинике лёгкое дыхание накоплен богатейший опыт инъекционных методик. Если вы хотите получить качественные безопасные услуги по инекционному омоложению, ждем вас в нашей клинике. Для того, чтобы скачать памятку по самодиагностике взрослых изменений при помощи камер телефона и панорамной съемки или чтобы записаться на консультацию, нажмите на ссылку под этим видео.